Анатолий Александрович, здравствуйте. Я очень рада, что вы согласились на этот прямой эфир. И позвольте, позвольте сегодня этот прямой эфир будет про вас, для вас и для тех женщин, которые собрались. Можем так сделать? Можем. Да? Можем так сделать, но с вашей подачи это будет все равно по-новому. Так что я с удовольствием. Это не повторение. Я уже хорошо. отчасти услышал вашу предысторию с вашим ребенком, поэтому и меня что поразило, что вы так восприняли хорошо, сразу, глубоко. Это говорит о вашей мудрости, ну и соответствующе вашем профессионализме. Благодарю вас. Спасибо. Знаете, я эту... я эту, если ко мне на консультацию приходят женщины, я не могу до них донести информацию, что они занимаются гиперопекой детей. Я, у меня сразу, знаете, есть рецепт. Две книги. Начинаем вот с этого. И знаете, как интересно происходит? Очень часто женщины ко мне приходят и говорят, нет, не может быть такого. Почему вся ответственность ложится на плечи женщины? Я прям вот, видите, даже сейчас играю, потому что я помню эту клиентку, она пришла ко мне с запросом, что она все делает для семьи. Ей было 50+, она все, она для них старается, она готовит для них ужин. А они почему-то как будто убегают от нее. Я говорю, отлично, читаем книгу и возвращаемся ко мне с комментариями. Расскажите, пожалуйста, вот э, почему только для женщин сейчас возникает комментарий, почему эфир только для женщин, для мужчин тоже. А Мало того, я его сохраню еще на YouTube-канале, э, и в, в IGTV еще сделаю много рекламы. Расскажите, пожалуйста, почему вот состояние женщины, которая пытается э, догнать своих детей, причинить добро своим близким, оно неэффективно и не неэкологично для членов семьи в том числе. И для нее в первую очередь. Дело в том, что первая причина – это то, что такая мама, которая хочет осчастливить своих детей, она сама не совсем счастлива. Да. Здесь mm -hmm. вопрос собственного счастья. По-настоящему счастливая женщина никогда не причинит зла. Никогда не догонит и не будет насильно причинять счастье своим детям. То есть ей нужно самой стать счастливой. Вот тогда а вы... все встает на место. А вот смотрите, она говорит, но я же забочусь о своем ребенке. Я делаю, чтобы ему было хорошо. Я его кормлю, одеваю. Я ужин красиво готовлю. Почему они все равно убегают? Вот". Вы знаете, вот здесь опять же я возвращаюсь к тому, что я сказал. То есть, что такое счастливая женщина? Это mm -hmm. женщина, в первую очередь, понимаете? Не мама, а женщина. Вот oh. это, в ней женское начало, оно раскрыто гораздо больше, чем материнское. Вот тогда это действительно гармонично. Когда mm -hmm. материнство больше, то тогда, соответственно, возникают вот эти проблемы. Поэтому, когда она женщина и делает по-женски, по-женски накрывает ужин, по-женски заботится, по-женски по ласкает и прочее, это совсем другое, чем ласкает и заботится, и готовит мама. Совсем а... другие энергии, другое состояние. Вот, и я как раз туда хотела прийти, а мы прям очень быстро туда залетели <связать> в эту тему. А что с точки зрения мужчины, у которого уже за плечами богатая соль опыта, у нас еще за плечами такой соли опыта нет. Понимаете, нас не учили быть женщинами. Вот мне 42 года, вот сейчас будет скоро, и меня учили быть отличницей, перфекционисткой, Человеком, который очень хорошо все делает, готовит борщи. Вы знаете, с 35 годам я от борщей просто уже начала. Э, я очень люблю готовить, но в какой-то момент я поняла, что у меня все роли связаны с обеспечением жизни. А где я? Вот как это быть женщиной с точки зрения вот, э, вас как профессионально, с точки зрения вас как мужчины? Как это быть? Что такое женское? Делать по-женски, нести по-женски. Вы знаете, вообще все начинается с детства. Как говорится, известная, широко известная фраза. Действительно, все начинается с детства. Если к девочке с детства относятся именно как к девочке, как к будущей женщине, если отец к ней относится как к женщине, и он дарит ей подарки так же, как маме приносит цветы, маме приносит цветы дочери и так далее, и он к ней относится так, то, соответственно, вырастает уже с детства, начнет очень хорошо расти раскрываться женщина. То, что в женщине, по сути, все есть. Поэтому и говорят, женщинами рождаются. Главное не забить вот это состояние. Вот mm -hmm. это отношение с детства как к женщине, это гарантия того, что вы в жизнь выйдет действительно женщина, а не мамочка а мама в ней раз, раз, раскроется, разовьется в нужное время и в нужных обстоятельствах и будет занимать свое достойное место, не более. Вот а, с детства нужно воспитывать женщину. Если женщина не воспитана с детства, что происходит с ней? Какие модели э, брака она строит? Вот давайте прямо сейчас. Посмотрим, как это проявляется, если женщина ведет себя не по-женски. Ну, можно какие-то примеры из психологии, из, вашего, из вашей практики? Что Ой. с ней случается по факту? Угу. Ну, здесь несколько вариантов. Во-первых, самый такой, наверное, тяжелый вариант – это то, что она может не иметь детей. Да. А, нет, сначала даже не это. Первое, что она не может создать семью. Да. То есть это первое, первая проблема, которая встречается вот, вот такой женщине. Второе, она семью создает, но э, может не иметь детей. Это вторая проблема. Третье, это отношения в семье с мужчиной, с мужем, начинают э, уже с первых э, моментов их совместной жизни, начинают приобретать довольно сложные конфликтные ситуации. То есть конфликты трудности, отношения, в конце концов, приводящие или к разводу, или к такой, к такого типа семьи, которые, ну, как говорится, лучше бы они жили отдельно, чем вместе. Это, то есть, плохого, плохого качества семья, плохие отношения. Это следующая проблема. Дальше. Дети, если появились, дети родились, как-то они их воспитывают, как-то там конфликты устраняют, проблемы начинаются у детей. С детства в здоровье. Это еще одно такое, как говорится, одно направление. Второе: следующее, точнее. Что дети вырастают, вырастают, вот, как вы уже сказали, инфантильные или агрессивные, или попадают в сложные ситуации, там алкоголизм, наркомания и так далее. То есть это не, дальше подрастают дети, выходят из этого подросткового опасного возраста попадают в социум, им трудно реализоваться или они очень агрессивно, жестко идут в реализацию, идя по головам, то есть это тоже, согласитесь, не самый лучший способ самоутверждения. Он самоутверждается таким образом через власть, через силу, через какие-то другие способы, через деньги. Это или, или он не реализуется, он не реализован, он не нашел своего предназначения. И на этой почве возникает множество проблем, и пьянство в первую очередь. Да. Дальше. Ему трудно создать семью. Уже, видите, уже следующий показатель. Уже дети такой женщины уже с трудом создают семью. Могут не иметь детей. То есть опять колесо закрутилось по тем же самым проблемам. Вот. Это еще мягкий вариант. Есть более серьезные. Ранний уход из жизни детей. Вообще я... дети, когда уходят раньше родителей. Ну, в общем, все это вот это все оттуда. Все оттуда. Позвольте я прям маленькую паузу. О, простите, что я вклиниваюсь в этот диалог. Друзья, кто сейчас нас слушает, кто будет слушать этот эфир позже, я настоятельно рекомендую начать книги «Материнская любовь» либо «Путы материнской любви». Буквально на, в первой главе описывается ситуация как мальчику такому, ну, Он не избалован, он был слишком полюблен своей мамой, и мама купила ему автомобиль. И когда мама, это ваша клиентка, пришла к вам на консультацию, вы начали разбирать эту ситуацию, почему ребенок погиб. И это была как раз история о том, что гиперопека и невозможность женщины проявиться не через ребенка, а через себя все-таки, привела к очень негативным последствиям, и это принимать очень сложно. Поэтому лучше знать, что может быть с нашей любовью, и как эту любовь, по сути, мы сейчас про что говорим-то глобально, как любовь, которую мы изливаем на окружающих людей, на детей, на мужей, на всех, кому пытаемся причинить добро, как эту любовь все-таки научиться изливать на себя. Правильно? Конечно, конечно, конечно. Вот я поэтому и говорю, все-таки женщина должна идти впереди мамы. Вот там, а. где женщина идет впереди мамы, все, все нормально, все гармонично. И материнская любовь, она действительно настоящая такая, действенная, созидательная, творящая, а не убивающая. Поэтому женщина должна быть женщиной в первую очередь. Все остальное потом. Здесь много вопросов, понимаете, я уже пока вы я же их читаю и вижу, ну как все-таки быть женщиной, как быть женщиной, если да. меня отец бил или отец меня слишком любил, все равно у меня ничего не получается. Все понятно, но на уровне слов, а на уровне действия это как? Вот первый рецепт – научитесь изливать любовь свою на себя. Это мой рецепт. А что нам скажет Анатолий Некрасов? Угу. <связывая> То, что вы сказали изливать любовь на себя – это… Но женщине нужно всегда делать вот с детства Вы знаете mm -hmm. вот, я видел такую наблюдал такую картинку маленькая девочка ну там может быть лет пять сидит играет в игрушки там куклы прочее сидит играет играет потом а, берет свою руку это вот не она не видит никого она играет она в порыве просто любви вот к, к себе, ко всему, к миру, она вот, она так проявила любовь, так наглядно, вот, вот это и есть, вот такое нужно сохранить женщине с детства, чтобы она любила себя вот так, вот, вот, вот так вот, всю, вот тогда действительно получится классная женщина и классная мама. Так что, уважаемые родители э, с, своих девочек, воспитывайте именно в любви к себе. И заодно сами научитесь любить себя. Потому что смотрите на детей, как они любят себя. Вот да. этот рецепт простой. Наблюдайте, как ваша дочь, а, например, даже подростковый возраст, как она охраняет свое э, пространство, свою свободу, как она границы э, старается, чтобы вы не пересекли. Вы то же самое делаете. Учитесь. Учитесь быть свободными. Учитесь сохранять свое пространство. свое Пространство своей жизни. Своих интересов. И, э, милые женщины, вот простой пример. Вы все просите какие-то простые, э, даже не пример, а э, практику. Практику. Э, да, конечно, конечно. Что делать-то? Перестань, угу. да, перестаньте поступать через слово «надо». Да. Угу. Вот. Вот и все. Уберите из своей жизни «надо». Стоп, надо? Стоп, стоп, стоп. Это не по -жински. Кому? Кому да? надо? Вот хороший, хороший вопрос, я сразу задаю. А кому надо? Откуда пришла эта мысль? Откуда Мы в твоей были? голове появилась конструкция, что тебе надо? И что на самом деле тебе надо? Знаете, я в свое время придумала такое упражнение сама для себя. Я вспомнила слова в своей жизни, которые мне говорили близкие и значимые люди «я тебя люблю». Это были слова моей мамы, это были слова моего папы, ну и были слова мужчин, которых вот первая влюбленность такая яркая, вот то, что мозг запомнил. Я подходила в зеркало, смотрела в глаза сама себе, находила там вот того человека, который сейчас печалится, вот прям в зеркале, да, то, что то в психологии называется диссоциация, да, и говорила словами этих людей, я тебя люблю, ты самая лучшая. И это упражнение я делаю каждый раз, когда я теряю энергию. Я просто подхожу к зеркалу, смотрю туда глазами, нахожу глаза того человека, которому сейчас плохо, которому нужна помощь, и говорю, я тебя люблю. И это вот то, что мне помогает э, вернуть состояние... Вы знаете, я уже даже не называю это женственностью, я называю это божественностью, соединенностью со своим вот, духом. И тот свет, который появляется в этот момент, он практически все препятствия, э, даже их нет. Их не надо сметать. Их можно обойти красиво. Как вода. Вы знаете, для меня, вот вы сказали хорошее слово, для меня божественность и женственность синонимы. О, я это как эту тему. Да, да, да. Понимаете, это однозначно. Поэтому для меня женственность ⁇ это, вот, это действительно именно божественность. Настоящая женщина звучит именно так, божественно. И главное, это есть в каждой женщине просто там маски, маски, маски, а так-то есть все в ней вот это вот и вот то, что вы сказали, вот этот практикум через зеркало, это действительно, ведь самое важное развитие любви это когда ты ее даришь раскрытие любви в тебе происходит максимально тогда, когда ты ее даришь, когда ты делишься даже вот так вот через зеркало тому человеку мысленно на уровне мысли на уровне посыла ты раскрываешь себя, ты свою, ты любовь свою раскрываешь, когда ты делишься. Вот это вот, милые женщины, любить себя и делиться этой любовью. Вот, вот и все. А делиться, смотрите, что мне всегда было в какой-то момент непонятно, а потом это интегрировалось на уровне понимания, на уровне сознательном. Ведь на самом деле поколение 30, 40, 50, 60 выращено на строительство БАМа, на Стахановщине, то есть на «бери больше, кидай дальше». И я в какой-то момент действительно осознала, я могу отдать ровно то, что у меня есть. Я не могу отдать ничего, что я себе придумаю в голову. Если у меня внутри нет вот этого божественного состояния любви, то я поделюсь тем, что у меня там внутри находится. И не всегда это хорошо пахнет, и не всегда это хорошо выглядит. И все-таки я вижу, что здесь люди просят советы. Вот смотрите, такой комментарий интересный. Все так просто, но мы забываем об этом. Все для других, а о себе не помним. Очень здорово. И вот здесь, а что же мне делать, если дети взрослые сидят целый день в интернете и ничего не делают? Что мне с этим делать? Хороший вопрос. Вот, такой вот интересный он. Что вот человеку с этим делом? У меня есть рецепт, хочу послушать. На, на, основные, кстати, на ваших книгах, естественно. Что с этим делать? Угу. Вы знаете, ну, вот так вот дети сидят. Здесь надо различать, сидит юноши или девушка. Потому что разные подходы, разные решения этой задачи. Для юноши важно, для юноши важно, чтобы, чтобы в доме была женщина. Очень важно. Ой-ой-ой. Да. Ой-ой-ой. Что-то с интернетом произошло. Анатолий, Анатолий Александрович, что-то у нас с интернетом булькает. У нас пропало видео. Сейчас оно, может быть, то, что у меня интернет стабильный, я тут прям все роутеры перезагрузила перед тем, как там выйти. А сейчас у меня вида нет? Вас слышно, но вас… Давайте спросим у аудитории. Друзья, скажите, пожалуйста, как вы сейчас нас видите, как вы сейчас нас слышите? Там будет небольшая задержка в обратной связи. Дайте, пожалуйста, нам обратную связь. Связь очень плохая. Давайте мы сделаем простой шаг. Я сейчас отсоединю вас от эфира и еще раз присоединю. Да. Угу. Давайте да. так сделаем. Да, угу. да, да. да, да. Так, комментарии я сейчас уберу. Спасибо большое, что вы обратили в мое внимание на это. Так, Анатолий Некрасов, присоединяем. Отвисла. Сейчас все отвиснет. Сейчас мы немножечко наполним. Наполним. Угу. Я отключаю, коллеги, комментарии. Выключить комментарии, чтобы Анатолию Александровичу было хорошо видно. Может быть, оставьте, пригодятся комментарии. А мы сейчас их включим, давайте, ну да, мы будем ответя... отвечать на вопрос, я думаю, это логично. Сейчас мы все-таки их включим. Давайте, давайте вот включим. на вопрос... Давайте включим, давайте, хорошо. Включить комментарии обратно, я буду их вам зачитывать. На вопрос все-таки, вот сидит, есть ли юноша? Юноше очень нужна женщина. Вот то, что мы, на чем мы, на чем мы да. остановились. знаете, конечно, вот... взят уже факт который сложился годами он стоит на основе предыдущих всех ошибок но попробуем разобраться в этой ситуации так вот когда в доме есть женщина юноша ее слышит юноша следует ее советам рекомендациям и он будет ее слышать по поводу того же интернета если она попросит и скажет мой милый мужчина ты пожалуйста Давай, введи себя так-то, так-то, так-то, то-то, то-то делай, и из уважения к ней он будет это делать. Маму он слушать не будет. Маму он послушает, в одно ухо влетело, в другое вылетело и будет продолжать заниматься. Женщину он послушает, то что в нем заложено, в сути его заложено уважение и любовь к женщине божественное. Понимаете, вот это вот. И отсюда, вот, это решение вообще всех вопросов. Не слышит, не хочет учиться, сидит в интернете. То есть, если мама построила со своим сыном отношения, как женщина и мужчина, поверьте, вопросы практически все вопросы снимаются. Я знаю такие примеры, и это решает, решает задачу. Если девушка, девушка, с девушкой здесь... Опять же, в принципе, то же самое, если мама выглядит соответствующим образом, если мама пример, если мама с ней строит подружеские отношения, подруга, от слова подруга, подружеские отношения, и на уровне подруги с ней, не назидательно, не мама давящая, творящая, определяющая, там, задающая и так далее, нет, а подруга, по подружески с ней ведет это общение, все эти и нравоучение переходит в, в разряд дружеских отношений, то в этом случае тоже все гораздо упрощается, и все задачи решаются значительно легче. Ну, вот это один из вариантов ответа. Прошу ваш, вас, вашего ответа. Мой ответ будет: у меня же есть дети, у меня подросток, девочка, 15 лет, и шестилетний ребенок мальчик. То есть у меня есть модель коммуникации с людьми разного пола. И вот дам обратную связь нашим слушателям. Друзья, чем больше у меня ресурса, тем счастливее жизни моих детей. А, моя дочь-подросток в 12 лет прям тестировала мои границы, а, позволенного, недозволенного. А, у нас был как раз... А в этот же самый период времени сыну было 3 года. То есть я проходила два таких детских кризиса. А, и на самом деле, что я делала? Я наблюдала за собой, за своими реакциями. Что это для меня? «О чем это для меня? Как я могу на это повлиять?» Когда ты кричишь на ребенка и пытаешься его что-то заставить сделать, автоматически включается механизм защиты. «Я тебя не слышу». Но когда ты учишься коммуницировать с человеком, договариваться с ним, показывая, собственно, свой пример, как я это делаю. Вы знаете, это же расхожая фраза. «Не воспитывайте детей, воспитывайте себя». И каждый раз, когда я вижу, что мне что-то не нравится в коммуникации, задаю вопрос себя: где я показала такую модель поведения, чтобы дети мои начали это повторять? Где я себя забыла? Где я сделала так, чтобы мой ребенок, мой подросток сейчас огрызался? Или зависал в гаджете? И вот эта чудесная коммуникация, когда я спрашивала, чем я могу тебе помочь? Не лезла с назиданиями. Знаете, в какой-то момент мне дочка давала такую обратную связь: Мама, пожалуйста, выключи психолога, будь просто мамой. Я говорю, это как? Я прям ее честно спрашиваю: как ты хочешь? Просто помолчи и послушай. Говорю, хорошо. И я честно молчала и слушала: а, знаете, и рвалось ей дать советы, рассказать, но я не могу ей передать опыта. Я ей каждый раз, когда, допустим, с дочерью коммуницирую, со старшей, Uh, я ей задаю вопрос. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь сейчас от меня? Помощь, поддержку или мое мнение? Он говорит, никаких мнений. У меня душа... Заседание. Без советов. И этого достаточно, чтобы ребенок проговорил свою боль или проговорил свою задачу и сам нашел решение. Замечательно. <rer promotions> <delle> <symen>. <chiffon"> Да, вот это вот я и э, называю, построить подружеские отношения с дочерью. Mm -hmm. Быть подругами, это действительно быть на равных. Это очень важно. Ребенок сразу это ценит и начинает, начинает тебя слышать, видеть, понимать и делать то, что ты просишь, потому что тро, просит подруга. И это очень действенно. И вот я еще раз, почему вот я делаю упор все время женственность, мужественность, то есть на вот этих качествах. Потому что mm -hmm. Мужские, и женские энергии, они творящие во Вселенной, они задающие жизнь. И они, когда на этой волне, на волне женских энергий, на волне мужских энергий, тогда в мире полная гармония, тогда никаких измов не возникает. Когда дома женщина, а материнство только приложение к этому, то естественный процесс развития детей происходит. Естественный процесс развития отношений между мужчинами и женщинами. Ну и так далее. То есть счастье здесь полноценное. Именно мужские и женские энергии вот ключ к решению практически всех задач. Поэтому мы, например, очень много этому уделяем внимание. У нас женские действия мы рассматриваем, мы изучаем. Мы учим женщин проявлять и... эти качества. Этих качеств более двухсот. Женских качеств. А женщины живут на пяти от силы семи. но редко какая на десяти качествах. А все остальное забегает. А где эти качества вы изучаете? У вас есть тренинг, книги или какие-то программы? У, вас, есть, да, это у нас есть курс, женский клуб, где у нас женщины общаются. Им же важно еще и пообщаться. Мы создали условия, в которых они... Потому что одному изучать качество это тоскливо. А когда Конечно. они вот в таком коллективе, это женский клуб нашей академии присутствует. Угу. И там это качество мы изучаем. Очень хорошо. Здесь вопрос появился сейчас. Смотрите, моему ребенку 6 лет девочка, мы с ней занимаемся спортом, фитнес. Приходится быть жестким с ней, это Андрей, мужчина задает вопрос, приходится быть с ней жестким, она терпит и делает это. Правильно ли я это делаю? Уважаемые мужчина, благодарю за вопрос, потому что это очень важный вопрос для вас в частности, ну и, я думаю, для многих других. А девочку ничего нельзя заставлять делать через силу. Ни в коем случае. Вы воспитываете в ней жесткость, вы воспитываете волю или ломаете ее, или подчиняете. То есть она становится или закаленной, или сломанной. Оба варианта плохие: женщина должна чувствовать заботу, внимание, любовь, уважение, мягкость, нежность, культуру и так далее. Мужчине, отцу, с девочкой особо нужно общаться как с тончайшим таким существом женским, учиться да. на ней, а на общение с ней, общаться и со своей женой. То есть, вот через это эту проекцию. Поэтому. Ни в коем случае нельзя насиловать ребенка, вот девочку, заставляя ее делать через силу что-то. Вы хотите получить спортсменку? Опасная затея. Потому что профессиональный спорт никому не приносит пользы. Понимаете? Редко кто получает, остается счастливым на всю жизнь и имеет здоровье на всю жизнь. Редко кто из спортсменов. Это редчайший случай. Поэтому не надейтесь, что вы ей делаете добро. Это мое, мое мнение. Я добавлю, наверное, здесь очень хорошо помогает вопрос, а какую задачу вы решаете, когда заставляете своего ребенка заниматься фитнесом? Вот какую задачу решаете лично вы? Вы думаете, что, скорее всего, вы ей даете хорошее будущее? Хорошее где? В спорте в большом? А вы действительно поговорите хотя бы с одним спортсменом и задайте ему вопрос, а счастлив ли он в личной жизни? А счастлив ли он, сколько раз он выходил замуж или женился? Что вообще для него представляется жизнь? Если вы разберете судьбы больших спортсменов, вот прям туда, глубоко, на уровень души, ведь те костюмы, которые вы видите, результаты, которые вы видите, они не соответствуют тому, что они чувствуют, и как они эти чувства выражают, и как они с ними справляются. Потому что вот я встречала... Знаете, таких женщин очень мягких, и у них так классно получается и бизнесы строить. Такое ощущение, что у них это все легко происходит. Они не сопротивляются, да. не заставляют себя. Они да. решают задачи на уровне по интуиции, по женски. Интуиция, понимание системных процессов, как я да. себя чувствую в этом процессе. То есть они не идут туда, где опасно, потому что это не для меня. Да. И вот эти же женщины, они способны не только строить гармоничные отношения. Мужчина рядом с такой женщиной начинает расти, как, э, да? ну, как большой дуб. Вот из желуди рождается дуб. Угу. Так, да? здесь очень много вопросов. Давайте. Я делаю здоровье. Смотрите, Андрей нам ответил на этот вопрос, что он делает. Он делает здоровье. А каким еще способом, кроме жесткого э, насилия, вы можете ребенку сделать здоровье? На самом деле, здоровье и иммунитет – это прогулки на горы, на Улицы – это хорошее количество дофамина, серотонина, которые можно… Мы же сегодня про нейрофизиологию счастья говорим. По сути дела, дофамин и серотонин – это те нейротрансмиттеры, которые можно в человеке продуцировать. Прогулка в лесу, веселые догоняшки с папой, веселые игры. Ну, Это вот это немножко другие инструменты. И их очень много, их просто нужно поискать. Все эти инструменты, вот, которые вы сейчас перечислили, действительно, они, их можно объединить одним словом – радость. Все то, что доставляет ребенку радость, это доставляет ему здоровье. Это закладывает его замечательный фундамент в его будущую жизнь – радость. Ребенок должен максимально радоваться, как можно больше. Вот поставьте себе задачу обеспечить ребенку радостную жизнь. А это значит, надо слышать, что он хочет, что он желает. И идти в соответствии с его желаниями, корректируя, мягко уводя от каких-то крайностей, но в то же время направляя свою энергию на реализацию его желаний, Чтобы он был радостный. Тогда он будет здоров, тогда он будет счастлив. Ой, так здорово, здесь мы с вами пока разговариваем, я читаю комментарии, и люди друг другу дают обратную связь, подтверждаю, я работаю в профессиональном спорте, и это очень жесткий путь достижения целей, у меня же мурашки по коже, слушайте, мы с вами такую работу сейчас делаем, буквально отвечая на два вопроса, меняем, правда, судьбы людей. Это некомпетент и плохо говорить о спорте. Окей, это мое мнение. Я оставляю право иметь свое мнение, коллеги Вы друзья. Вы знаете, я в защ... защиту вас тоже скажу. В зимней Олимпиаде в Сочи подняли одну девушку на пьедестал в фигурном катании. Я знаю, что с ней случилось дальше. Серьезная психологическая травма, Там ее, да. Да, ее поздравил Путин и так далее. Да. Она вознеслась и все, и очень больно, больно упала. То есть даже став олимпийским чемпионом, человек не застрахован от хорошего будущего. То есть у нее нервный срыв и психика ее за грани. Понимаете, вот это простой пример. И таких примеров сотни. Большой спорт, большой спорт, это серьезная нагрузка и не женская вообще эта нагрузка. Но это мое видение. И вот эта вот история, знаете, мы же не можем рассказывать про всех клиентов, которые к нам приходят, но мы картину видим системно. Откуда рождаются конфликты у человека внутри души? Откуда он не может жить с тем, что у него находится внутри? Почему такое количество сейчас неврозов? Почему такое количество не только неврозов, а агрессии в людях? Потому что есть какие-то непроработанные эмоциональные капсулы, которые достались этим детям с детства, потому что родители так решили. Тут тоже хороший вопрос прозвучал. Вот моя дочь учится на двойке, я на ее ругала, я ее э, и холила, и велела, не знаю, как ее простимулировать к учебе. Мой самый ответ простой. Ей не интересно. Ей нужно сделать интересный путь учебы, обучения. Зачем она это делает? Угу. Анатолий. Полностью с вами согласен. Полностью с вами согласен. Это часто говорят, что там что это, может быть, какие-то особенности ума и так далее, друзья мои. Когда ребенку интересно, он <свешает> совершает удивительные, волшебные просто вещи. Поэтому я поддерживаю полностью. Сделайте ее обучение интересным. Поинтересуйтесь вообще, что она хочет. Ко мне привели mm -hmm. девочку, у которой резко падало зрение, буквально там, катастрофически, быстро. Стали выяснять. Мама ее отдала на обучение народному творчеству. Ну, так, народному творчеству. И там и даже не из-за напряжения какого-то зрения это постало происходить, а потому что это было не ее. Я спрашиваю девочку, а что ты хочешь? А я говорю, а да я петь хочу. А мама хотела реализовать то, что она в жизни не реализовала. Она очень хотела заниматься народным творчеством, но стала педагогом. Вот. И дочь, вот, дочь чуть подросла, она ее лучшему мастеру отвела, и в результате вот, здоровье девочки пострадало. Понимаете? Поэтому, когда ребенку интересно, он поет, он летает, его здоровье классно, все, все замечательно. Знаете, я тоже хочу привести пример. У меня есть дети, я с ними коммуницирую, и опять-таки практика психологическая большая. Рассказываю личный пример. В 12 лет пришла ко мне дочь и сказала, я не буду больше заниматься танцами. Представьте себе, что сказал этот человек, который занимался 6 раз в неделю с огромным удовольствием, она мечтала попасть в команду черлидеров, которые выступают на соревнованиях. Uh, у них такие минутные танцы были, она настолько горелая, Представляете, и ребенок, который горел, хотел, приходит ко мне и говорит, я не хочу больше заниматься танцами. Uh, для меня это был немножко шок, я попытался ее заставить, но я не стала настаивать. Uh, сейчас ей, вот тоже здесь есть комментарий, не хватает того, чем она занимается. и Мы нашли модель, где она может это получить. То есть она занимается с тренером, с девушкой, она получает э, физически хорошие нагрузки, восстанавливает свой позвоночник, восстанавливает э, гибкость своего тела. Но только спустя, ребята, три года она мне рассказала, почему она не стала ходить на танцы. Представляете, один раз, придя на соревнования и забыв э, какой-то там предмет из, э, для выступления, зонтик, по-моему, это был, тренер настолько жестко и жестоко ее при всех э, нанесла ей эмоциональную травму, что ребенок отходился, отказался туда ходить. Теперь внимание, если бы я заставила ее туда ходить, если бы я настояла на том, чтобы она продолжала тренировки, то каждую тренировку в ее системе вырабатывалось бы большое количество кортизола, который вызывает сопротивление. Я не хочу туда ходить, но под давлением мамы я все равно продолжаю. Эта психоэмоциональная нагрузка, она э, по факту обеспечивается определенными биохимическими процессами. Это жесткий стресс для ребенка, потеря памяти, потеря внимания, потеря высших когнитивных функций. Я просто на всех своих лекциях говорю о том, что кортизол – это токсин, который разрушает гиппокамп. Это то, что вы хотите сделать из своих детей талантливых и умных, по сути дела, своими же руками мы это разрушаем. И я настолько благодарна себе, что я тогда не настояла, но мы нашли другие варианты, другие варианты, как можно сделать ребенку хорошо. Супер, вы действительно очень мудро поступили, и как вот бы поступали все родители, вообще было бы, было бы здорово. Мы тоже вот даже с малого возраста стараемся слышать ребенка и не делать то, что ей не нравится. Например, садик мы выбирали только таким образом, мы вместе с ней ходили. О. в садик, угу, угу, она угу. ходит, посмотрит, по, по, с воспитателем пообщается и говорит, нет, я здесь не хочу. Мы не спрашиваем даже почему, потому что это трудно. Ребенок даже может не сказать, почему он не хочет. А мы идем следующий. Вот мы перебрали 4 садика, пришлось возить дальше, но зато она с удовольствием вставала, с радостью ходила, с радостью приходила. То есть это совсем другой процесс понимаете поэтому очень важно вот действительно вот это все соблюдать вот эти все тонкости и вот вы о биохимии говорите действительно настолько все это взаимосвязано вот эта психика и биохимия все это подтверждается все это друзья мои мы вот вам профессионал с одной стороны говорит с другой мы стороны профессионал и говорим вам о том что как надо вести себя радость счастье для детей именно то, что они чувствуют уважение к себе, любовь к себе. И соблюдаются их границы. Нужно, прежде чем зайти к ним в комнату, постучаться. Делаете ли вы это? Это очень важно. Понимаете? Мелочи, но эти мелочи, как вы обращаетесь? Повысили голос, это уже другая, другие отношения. Значит, вы стоите сверху, вы позволяете себе почему-то, позволяете себе кричать. Почему? Это не ваша собственность, понимаете? Ну и так далее. То есть очень много вещей здесь вот на этих мелочах проявляется. И знаете, как интересно, сейчас здесь такой комментарий интересный появился. То есть все, что вы говорите, нужно идти на поводу ребенка? Ребята, а кто вам сказал? что у вас нет задачи выяснять потребности другого человека. Кто вам сказал, что вы имеете право нести свою карту реальности и насаждать ее на окружающих людей, даже если это ваш, ваш ребенок? А задача родителя, как я ее вижу, понять своего ребенка и помочь ему войти в мир, в котором он будет легко справляться с трудностями, ставить цели, достигать их. А когда я насаждаю свою карту реальности и по факту иду на поводу ребенка, как вам кажется, здесь очень сильное когнитивное искажение. Вы его заставляете делать то, что ему не хочется. И он включает защитные механизмы, как от вас защититься. И это могут быть и болезни, и постоянные сопли, и постоянный кашель. И э, проявляется это совсем... То есть мы лечим одно, а по факту нужно выстраивать коммуникацию помогающего родителя. Это и есть проявление женских качеств. Вот когда вы задаете вопрос, как стать женщиной, научиться выяснять потребности другого человека и говорить о своих потребностях другому человеку. На самом деле у меня тоже такая история с младшим сыном. Я поехала за ним, по факту решая задачу, как создать пространство ребенку, шестилетнему, с гиперактивностью, где его творческий потенциал будет раскрыт, а не забит. Ну, чтобы вы понимали, у меня ребеночек младший, он может лечь, встать, выйти во время урока. Школа ему только в следующем году. И я увидела, что в детском саду есть очень такая жесткая картина. Я его оттуда забрала и увезла. Представляете, сейчас преподаватель, буквально два месяца ребенок занимается, преподаватель у нас есть в подготовительной школе теория решения изобретательских задач, ТРИС. Один раз в неделю у детей Трис. Они работают с метафорой. Я просто в восхищении от этого образования. Они детям дают метафору, и они через эту метафору описывают мир. И преподаватель выходит и говорит, а вы знаете, что ваш ребенок стихи пишет? Я такой, это вы что? Нет? Но он говорит, на метафоры у него мозг начинает выдавать стихотворные конструкции. Записывайте за ним. И, конечно, я прохожу сейчас обучение сама с младшим сыном, потому что мальчик – это не девочка. Мальчик мне так не открывается, как девочка. Он приходит и говорит так вот, все, это мои задачи, мои проблемы, я тебе ничего не расскажу. И рассказывает спустя, например, пять дней, семь дней. Но я не лезу, я его не трясу, не трясу за грудки, я интересуюсь, а чего ты хочешь. И э, к вопросу воспитания, например, возникает вопрос по гаджетам абсолютно у всех. Мы не можем сейчас исключить этот процесс. Может быть, вы не согласитесь со мной, но я, знаете, что делаю? Я обучаю ребенка правилам. Говорю, дружок, 34 минуты, таймер. Таймер прозвенел, ты сам мне отдал. Я не заставляю тебя. Ты сам принял решение поиграть в гаджет. Есть правило 34 минут, мы его не несем. Конечно. Конечно. Я его не ругаю, я говорю, что гаджет просто пропадает на несколько дней. Когда ты берешь ответственность сделать какое-то действие и не делаешь его, есть последствия. Последствия будет такое. Три дня отсутствия гаджета. Отлично. Учится просто шикарно. Мама, насколько, насколько ты убираешь? Только не на неделю. Я все понял, я больше, я все понял, я все осознал. И все, закончились все истерики с мультиками, с гаджетами, со всеми историями. Я <TION aslında> полностью поддерживаю вас в таком методе. Я тоже его использую. Единственный у меня вопрос, почему 34 минуты? Может быть, пояснить? Слушайте, это Потому <cut> что когда час проходит, ну, 30 минут я ему даю, и не один раз в день, а какое-то количество раз в день, да, когда час проходит, его психика и.. В общем, нервная система, которая возбуждается, она не успевает у него тормозиться. Больше часа, если он находится в гаджете, это то понятно, вот эта да. стимуляция, я потом его просто не могу собрать. Он это сам точно. не может уже с собой управлять. То есть он в этот момент перестает собой управлять, у него отключается часть человеческого мозга, включается животное внутреннее, вот лимбическая Это система. понятно. Но угу. сейчас это понятно. Почему не 30, а 34 минуты? А мы с ним так договорились. Да, это... Это, это была договоренность. Да, это это Понятно. Конечно. Я думал, может быть, есть какая-то биохимия здесь. А, это, это тоже методика. То есть я не ограничиваю, я не навязываю правила, а эти правила мы вдвоем как бы создаем. Четыре минуты – это часть его правил. Пон... То есть я а, разрешила то... человеку. Да. Понятно. И тогда нет сопротивления. Очень мудро, очень мудро. Согласен. Мы тоже ограничиваем, есть определенные договоры, то есть практически по той же самой схеме. И действительно работает, ребенок уже знает. Переборщил все, лишен на несколько дней. Хорошо. знаете, вот вы упомянули про таланты. Действительно, для наших зрителей, я думаю, полезно узнать, что вообще-то все дети приходят талант, без исключения. Все без исключения. И причем талантов много у десятки талантов несет ребенок, вот, идя в эту жизнь. Десятки талантов. Некоторые до сотни талантов. Там, короче, их талантливость измеряется десятками. А что мы имеем на выходе? И вот, и вот теперь поймите, уважаемые родители, таланты начинают забиваться на уровне зачатия, беременности, родов, последующего воспитания родителей, садик, школа. И на выходе мы вот имеем... В лучшем случае там один какой-то талант. И то неизвестно, он ли главный. Вот. Поэтому вот эту арифметику с талантами запомните и поймите, что в ваших руках таланты детей. И вот здесь с нами спорили по поводу того, что надо ли идти за ними, потакать ли им, помогать ли им. Вот вы тогда и увидите. Если вы пойдете жестко, то вы закроете талант. Вот там Андрей Фитнес дочь заставляет заниматься. А ее ли это путь. Таким образом, можно привести к серьезным нервным срывам, к серьезным проблемам по здоровью. Наоборот, к проблемам по здоровью даже можно привести. Таланты ⁇ это вообще тонкая вещь. Губятся легко, на раз. Да, И да, самые да, большие конечно. губители талантов ⁇ это родители. Имейте это в виду. Кстати, mm -hmm. я вот ты приводил пример, еще вот раз приведу. Хворостовский певец наш, известный, вообще мировая знаменитость. Прекрасный голос, талант и умер в 50 с небольшим лет. Почему? А он занимался не своим делом. То есть это был не его главный талант. Но родители и школы, музыкальная школа повели его туда, потом почитатели, и понесло, понесло, а это не его был путь. И вот, пожалуйста, таков результат. Поэтому с талантами, во-первых, надо их сохранить как можно больше, во-вторых, не продавливать какой-то один. Ребенок должен найти свой путь. Вот это вот очень важная задача, очень архиважная. Я согласна с вами полностью. Хочется задать вопрос, какой все-таки талант был у Дмитрия Хворостовского, который он он был здесь реализовать да понимаете если бы он шел своим путем то естественно он бы жил долго без сомнения потому что когда человек попадает в свое предназначение это путь далекий и зеленая дорожка я мне судьба свела с его учителем школьным учителем и тот рассказал говорит, когда тот пришел в школу я говорит понял что это Минимум, минимум, Нобелевской лауреат по физике. Это, говорит, гениальный физик. Душа, гениальный, он пришел, говорит, он принес, я видел, он принес что-то очень, какое-то важнейшее открытие научное для э, нашей Земли. Ну и когда, говорит, его направили в пение, я, говорит, пытался там что-то говорить, ты? но, естественно, э, меня не слышали. И вот таков результат. По поводу таланта и предназначения, позвольте, я такую небольшую вставку сделаю, резку расскажу про себя. Ну, у меня есть кейсы про других людей, но про себя ну, как-то гармоничнее сейчас будет звучать. Я проживала жизненный кризис, кризис среднего возраста, прям по-честному, прям с депрессиями, прям соединяясь с собой, становясь целостной и взрослой. И в какой-то момент я задала себе вопрос. Вспомни, пожалуйста, что тебе правда нравится? Потому что в 13 лет я поняла, что я хочу быть журналистом. И я туда реально попадала. Я в 18 лет попала ведущей на радиостанцию. Потом я поехала в Москву, закончила же фак МГУ, пыталась устроиться на телевидение. Тогда поняла, что это не мое, потому что уже на тот момент ценностью главной были деньги. Я уже больше много зарабатывала, чем зарабатывали ребята в и Я ушла. А на самом деле таланты, предназначения, они могут реализовываться через разные инструменты. Я просто ответила себе на уровне глаголов, что мне нравится. Читать, очень много читать, общаться с людьми, вот, собственно, я сейчас это делаю. Общаться с ресурсными, с умными людьми, брать у них интервью, знакомить их с миром, знакомить самой знакомиться с ними. И третий глагол, который я вспомнила состояние маленькой девочки, которая сидела на подлокотнике зимним вечером. Я прям, представляете, помню, мой мозг прям картинку мне выдал как я сижу, как я пальчиком вожу по а, запотевшему окну, и мне никто не мешает. Я читала лекцию про, э, сейчас скажу, про кого я даже помню, про тоже певца. Царская Россия, вот, вылетела из головы. И я думаю, а как же соединить вот эти три глагола? Читать, разговаривать и читать лекции вообще. Как, как вообще, где, какая профессия мне позволит? При этом я человек из бизнеса, я 20 лет строила бизнес, я была настоящей женщиной, по которой сейчас здесь многие пишут, женщина-танк. Даже украшая себя рюшечками, все видели во мне танк. Я говорю, ну как же, ну смотрите, я на каблуках, я вот такая вот вся с ресницами, красивая такая. Нет, ты танк, говорила мне мама, говорила мне сестра моя, ты же прям мужик юбки. Я говорю, ну как же, это неправда, я, я, я. И, в общем-то, прожив этот кризис, я нашла модель как реализовать свое призвание, потому что призвание, оно может быть разным, точнее, оно одно, но реализовать его можно через разные профессии. То есть вот э, талант физики можно было и, и ученым стать, и, и преподавателем очень красивым, и первооткре... э, красивым в смысле доносящим смысла легко. Э, и по поводу призвания у меня сейчас тоже будет курс «Предназначение энергии и деньги», потому что... Все рождается из внутреннего нашего состояния, и предназначение можно реализовать через разные профессии. Шаляпин, спасибо большое, друзья. Шаляпин, конечно, про Шаляпина была лекция. Да. Вот, Общаться с людьми. Общаться с людьми, знаете, как еще можно? В бизнесе это реализовывалось через заключение контрактов. Мне задавали вопрос, а как ты вот поехала в Индию, занималась одним, тут же нашла другую компанию, начала заниматься другим. Я люблю общаться с людьми. И это да? тоже предназначение. Да. Вот свои сильные качества можно реализовывать через разные э, инструменты, через разные профессии. Да. Талантов, ну талантов угу. много, действительно. А, друзья, ну вот здесь много вопросов действительно еще осталось. И я думаю, что на все мы не сможем ответить. Ответить. Тем более, нам было интересно общаться друг с другом еще. Это что же, учитывайте? Конечно. Я благодарю вас за этот эфир. Мне очень интересно. И я думаю, наша аудитория тоже благодарен за то, что они нас слушают, смотрят, задают вопросы. Я сейчас после эфира сразу я продолжу на своем аккаунте ответы на вопросы. Если будут, приходите, я буду как раз... По курсу гармоничное развитие личности которые мы создали специально для того чтобы и дети и родители все-таки испытали настоящее счастье как мы говорим у нас гарантия счастливый человек выпускаем счастливого человека это действительно так гвардия счастливой жизни наши выпускники и это, это реально, правда, это занимает много времени, 10 месяцев, но на протяжении, если взять, сравнить всю жизнь, то на самом деле это не так уж и много. Так что я отвечу на ваши вопросы чуть попозже, вот буквально сразу после нашего эфира. Но а... я благодарю, благодарю за этот эфир, мне очень комфортно, тепло, Спасибо. очень созвучно, в резонансе. Благодарю, рад, что у нас такое созвучие. Анатолий Александрович, еще раз хочу познакомить свою аудиторию с вашими работами. Друзья, если у вас есть вопрос, как э, коммуницировать с детьми, как выстраивать с ними отношения, начните с книги «Материнская любовь» и «Путы материнской любви». Структурируйте это все в себе и ставьте себя на первое место. А как я себя сейчас чувствую? Если чувствуете раздражение по отношению к детям, это не про детей. Это про то, что у вас закончились ресурсы. Вам нужно э, эти ресурсы очень качественно собрать и набрать. К Анатолию приходите за целостностью и становлением женщины, а ко мне приходите за поиском предназначения. Да, спасибо вам большое. Очень ресурсно, очень здорово. Сохраняю эфир в ленте, отмечаю вас и размещаю еще в сторис. Спасибо. До встречи. До встречи. До свидания.